Yerisiniz. <gülüyor> <sun kasimine> <gülüyor> Kimdin balası? Yok <gülüyor> yok. Kimdin balası? <gülüyor> Kimdin? Astra'nın balası. Я, это сука. надо тише. На камере. А, хорошо. Я, Кому? Думал, Сейчас он мой, его его сами пойду, не надо его А, да, сейчас, сними, вот с скинь, сними, сними, скинь, сними, сними, сними, сни, сни, сни,